билд на самострелах в проклятых подземельях и нарезка со стримов. Всем привет! Показываю билд на самострелы, а после того, как я покажу вам билд, я переключусь на нарезки со стрима на самострелах. То есть вы сможете увидеть, как я убиваю в проклятых подземельях вот Рассказываю про билд шапка демоническая ботинки демонические мантия клирика, самострелы плащ на выбор либо тетфорд либо обычный зелья защиты для защиты зелья яд для урона для защиты думаю будут взять получше для новичков шапка берется сало и пассивка на э, продление сала ботинки на продление сала пассивка и активная способность третья. Э, клирика щит на 3 секунды и на урон на урон сама стрелы для фарма берется Кюшка вторая, Вешка третья, остальное также. Для боя Кюшка берется первая, Вешка последняя. Сало. Тетфорд и плащ обычный. Еда желательно на жаркое, потому что что больше дамага было. Так именно ради этого мы взяли мантию Клирика ради дамага. Порядок ведения боя. У нас есть Кьюшка, вешка, Ешка, e Клирика и сало еще одно. Прожимаете еду, стоите где-нибудь снизу карты. Противник желательно должен подходить сверху. И желательно он вообще вас видеть не должен, на вас должен бежать тупо, если вы в Т6 средопыте. Если у вас против новичок, новичок попадется против вас, порядок ведения боя. Попадаете в Эшки в противника, а потом сразу, сразу прожимаете Ешку. Потом, если противник вас. после прожатия Ешки полный про противник вас бьет, прожимаете клирика и кьюшку на него. Либо можете сразу прожать дэшку, ударить один раз, нажать кьюшку. Если у вас противник продолжает бить, прожимаете зелье защиты. Вас просе... Вы просели на пол хп или больше, нажимайте ботинки демонические и убегаете. К этому времени у, нас до... у вас должна восстановиться Ешка. По возможности кидайте яд перед тем, как использовать ешку. Все, переходим в Проклятые Подземелья. Ставь лайк, если понравилось видео. Музыка очень красивая. Жалко, она недолго будет играть. Ага, это Скипер. Блин. Не, не Скипер. Он меня убить хочет. Надеюсь, у вас есть Шазам. Вы ее найдете. Ну вот, ты куда подбежал? Лови, Адарок. Лишь 228 тысяч. Вот ты красавец, конечно. О -о -о. кто ожидал? Надо было кодекотажа. Я думаю, вам не интересно смотреть, как я отдыхаю. Я, пожалуй, перемотаю.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 а <плодиа> заходите на стримы ссылка на twitch в описании также на ютубе стримлю. <тит> Если досмотрел до конца, поставь лайк. Посмотрим, сколько нас.